купить летнюю сумку белое и бежевое кружево новая коллекция сумочек города пенза фабрики пиков натуральная ткань в отделке с эко -кожей. будет дополнять ваш гардероб и выглядеть просто превосходно на все случаи жизни котик это подтверждает сумка выполнена в форме большого мешка ручка косичкой очень легкая у нее два бегунка, которые позволят открывать сумку справа и слева. Мягкая форма позволит наполнить и использовать ее на все случаи жизни. Это может быть и пляж, поход в магазин и просто выход вечером. Сумка достаточно гармоничная. Она дополнена внизу кеддером, которая собирает сумку в одно единое целое. Эта модель есть в двух цветах. Чисто белый цвет – светло-бежевый. Образ можно собрать с тюрбаном, который выполнен из двойной ткани, тонкой сеточки и очень тонкого трикотажа, который тоже будет невероятно интересно и выигрышно смотреться на любой женщине. Пляж, прохладная погода или жара, это будет дополнительно скрывать ваши волосы и вашу голову. широкий вход, внутри два отдела на молнии. Цена сумки 1200 рублей. Подпишись и получи скидку. Дорогие звездочки, желаю здоровья вам и вашим семьям. Процветания и благополучия.